Приветствую на канале Шарабара. Позади боги, титаны, чудища и монстры. Что же нам осталось рассмотреть? Да на самом деле, друзья, это лишь половина. Да, греческая мифология объемна и беспощадна своими размерами. Сегодня мы освежим в памяти мифы. Да-да, именно сами мифы, которые касаются либо богов, либо преимущественно героев. Сразу небольшая ремарка. Я не буду рассматривать все существующие мифы. Их слишком много будет. И кстати, да, в этом ролике не будет Геракла. На мой взгляд, это самый распиаренный герой, так что про него, думаю... И так много кто очень хорошо знает. Мы же будем говорить о других вещах и других героях. Да, многие также известны будут, но все-таки. Мифы Древней Греции о героях – это предания о древнейшем бытии греков, причем достоверные сведения переплетаются в сказаниях о героях с вымыслом. Воспоминания о людях, совершивших гражданские подвиги, будучи полководцами или правителями народа, рассказы об их подвигах заставляют древнегреческий народ смотреть на своих предков, как на людей, избранных богами, и даже родственных им. В воображении народа такие люди оказываются детьми богов, вступивших в брак со смертными. В долитературный период Древней Греции повествования о подвигах, страданиях, странствованиях героев, составляли устную традицию истории народа. В соответствии со своим божественным происхождением, герои мифов Древней Греции обладали силой, мужеством, красотой, мудростью. Но, в отличие от богов, герои были смертными. В древнейшие времена Греции считалось, что загробная жизнь героев ничем не отличается от загробной жизни простых смертных. Давайте же посмотрим на этих молодцов. По иронии судьбы, самый знаменитый афинский герой по происхождению не был афинянином. Его отец Эгей завоевал Аттику, мать Эфра была Трезенской царевной. Эгей бросил ее, но перед этим показал ей меч и сандали, которые спрятал под огромной каменной глыбой и сказал, что когда их сын вырастет, пусть она велит ему сдвинуть глыбу и забрать эти вещи. Когда мальчику было пять лет, он встретился с Гераклом. Герой погладил мальчика по голове и предсказал ему великое будущее. С тех пор Тисей мечтал стать таким, как Геракл. Когда настало время, мать отвела его к тому камню. Забрав меч и сандалии, юноша отправился в Афины. Неизвестно никому, Тисей вошел в город. У юноши была нежная кожа, белые руки и длинные волосы. Мать дала ему с собой пурпурный плащ. Увидев его, каменщики, работавшие на строительстве храма Аполлона, стали смеяться. Тисей ничего не ответил, только выпряк из воза, стоявшего поблизости, пару валов взял их крепко в обе руки и подбросил вверх, выше кровли храма. По городу сразу прошел слух, появился некий юноша, обладающий сверхчеловеческой силой. Чтобы снискать расположение народа, молодой герой отправился против огромного быка, который свирепствовал в окрестностях марафона. Тисей поймал его живьем и, проведя по всему городу, заколол Аполлону. Но никто не радовался, ибо Афины были в трауре. Из Крита, от царя Миноса, приехали послы, требуя ежегодную дань. По жеребию отбирались семь девушек и семь парней из городских семей, чтобы отвести их на сидение Минотавру. Тисей заявил, что он тоже поедет с ними и убьет кровожадное чудовище. Эки дал ему красный парус и попросил поднять его, если возврат будет счастливым. Если же они погибнут, то пусть матросы поднимут черный парус, который уже издалека будет извещать о несчастье. Когда Тисей прибыл на Крит и появился в минусовом дворце, все смотрели на него враждебно и подозрительно. Только царская дочь смотрела иначе. Любовь царевны спасла Тесея. Минотавр, как всем известно, жил в лабиринте. Там было столько комнат, переходов, коридоров, лестниц и галерей, что тот, кто вошел туда, уже не мог найти дороги обратно. Но Ариадна дала красивому афинянину клубок ниток и сказала, что он должен делать. Тесей привязал нитку у входа в лабиринт и, следуя все дальше в головокружительную глубину этой постройки, разматывал клубок. Наконец он встретил Минотавра, убил его и и вышел той же дорогой, сматывая нитку в клубок, обратно. Потом он сел на корабль и отплыл, и с ним отправилась и ариадна. Персей. В северо-восточной части Пелопонесса простирается довольно широкая плодородная и солнечная равнина, которую в древности называли Арголитом. Главной рекой являлся поток Инах, медленно плывущий по каменистому руслу, которая часто пересыхала. Бог этой реки имел дочь по имени Ио. Она была так хороша, что Зевс влюбился в нее. Когда он хотел посетить ее, окутывал всю местность густой тучей, чтобы Гера не увидела его. Но она видела все. На следующий день Гера. Гера превратила красивую нимфу в корову, заперла в одном своем храме и велела Аргусу, который имел сто глаз и никогда не спал, охранять ее. Узнав об этом, Зевс послал Гермеса освободить ее. Ловкий бог пришел к Аргусу ночью и стал рассказывать ему сказки. Стоглазое чудовище слушало мелодичный голос. Бесконечные рассказы перепутывались у него в голове. Всегда зоркие глаза смыкались один за другим. И, наконец, Аргус уснул. Гермес отрубил ему голову и вывел ее из заключения. Но она осталась коровой. А Гера не переставала мстить. Она наслала на несчастную лютого шершня, который ни на миг не давал ей покоя вся в укусах, от которых кровоточила кожа, и ее иступленно убегала все дальше и дальше. Так она обижала весь мир и очутилась в Египте. Упав на колени, она умоляла Зевса вернуть ей женский облик. Громовержец удовлетворил ее просьбу. Ее родила сына Эпафа, который стал царем Египта. У Эпафа, в свою очередь, было два сына – Дана и Египта. Между ними не было согласия, и Данаю пришлось покинуть страну. Странствия его были нелегкие, потому что у него 50 дочерей. Он скитал по Азии и Европе и нигде не мог найти места, чтобы поселиться, потому что никто не хотел кормить такую большую семью. Когда Данай наконец прибыл в Аргас, то застал там гражданскую войну. Он сумел воспользоваться общим смятением и народ провозгласил его царем. Весть об этом дошла до Египта. Он вдруг расчувствовался и отправил к брату Саглядатаев передать, что он забыл прежней обиды и отныне стремится жить с ним в добром согласии. А чтобы закрепить эти отношения, он просит Доная отдать замуж всех своих 50 дочерей за 50 его сыновей. Данай согласился, но во время свадьбы вдруг вспомнил, что однажды сказала старая прорицательница. «Зятья принесут в дом его несчастье». Заботьтесь о собственной безопасности и судьбе государства, Данай велел дочерям убить ночью своих мужей. Однако боги ужасно отомстили за это преступление, когда Данай и дочери умерли и их сбросили в Тартар. И баснословно наказали заставив набирать решетом воду и наполнять бочки без дна. После Доная в Аргасе правил царь Акризий, имевший красавицу-дочь Данаю. Царь не был счастлив, потому что Араку предсказал, что он погибнет от руки собственного внука. Поэтому, когда Доная родила сына Персея, Акризий, опасаясь за свою жизнь, велел посадить их обоих в сундук и бросить в море. Сундук доплыл до острова Сериф. Там Доная с ребенком нашла себе приют. Персей вырос сильным и красивым юношей. И все бы хорошо. Если бы царь острова Полидект не влюбился в Данаю, он хотел жениться на ней, но боялся Персея, который был против этого брака. Царь начал думать, как же избавиться от него, а тем временем притворился, будто благосклонно относится к нему и любит его. Он часто приглашал Персея в гости и рассказывал о выдающихся подвигах героев, разжигая в юносе жажду славы. Однажды в кругу друзей и знакомых, среди которых был и Персей, Полидект неожиданно сообщил, что намерен жениться на Гиподамии. дочери элитского царя Эномая. Все присутствующие, как водится в таких случаях, стали назвать подарки, которые они принесут ему в день свадьбы. Только Персей молчал, был бледен и не имел чего подарить. Когда наступила его очередь, он встал и пообещал Полидекту в качестве свадебного подарка Голову Медузы. Полидект же только этого и ждал. Конечно, он охотно согласился, уверенный, что Персей скорее погибнет, чем получит Голову Медузы, одной из трех устрашающих горгон. Собираясь в путь, Персей даже не знал, где живет эта медуза. Афина посоветовала ему сначала дойти до трех сестер, которых называли Граямы. Они жили в пещере, в которую никогда не проникал солнечный свет. Они были седые от рождения и имели на троих только один глаз и один зуб, которые они друг другу одалживали. Персей украл у них тот глаз и зуб и отдал, только если они ему точно укажут место, где живут горгоны. Также они дали ему еще и шлем, который делал его невидимым, и крылатые сандалии, в которых он мог летать по воздуху. Наконец, Гермес принес ему острый меч, чтобы было чем рубить голову Медузы. Персей нашел Гаргон, когда они как раз спали на берегу океана. Он встал спиной к гаргоном и, глядя в медный щит, в котором отражалась фигура Медузы, отсек ей голову, спрятал в мешок и улетел. Проснувшись, Гаргоны бросились догонять Персея, однако благодаря шапке невидимки они его не смогли увидеть. Пролетая над Эфиопией, Персей заметил на берегу моря обнаженную деревню. Девушку, лежавшую прикована к скале и громко плачущую она рассказала о своем горе зовут ее андромеда она дочь царя этой страны мать ее кассиопея хвалилась будто она прекраснее не рейт. морские богини пожаловались посейдону и тот залил эфиопию водой и наслал дракона который вызывал ужасные опустошения чтобы спасти страну от гибели велели отдать царевну на съедение дракону как только она закончила рассказывать море ужасно заклокотала из волн в нырнул дракон. Персей убил его, освободил царевну и отвел ее во дворец и женился на ней. Персей, Андромета и Даная сели на корабль и уплыли в Аргас, чтобы разыскать там старика Акризия. Случилось так, что когда они прибыли в Аргос, там происходили игры. Персей увлекался гимнастическими упражнениями, поэтому сразу же разделся и принял участие в соревнованиях. Но когда он бросил диск, тот вырвался из его рук и попал в Акризия. Так исполнилось предсказание. Персей еще долго прожил с Андромедой, а умирая отдал голову Медузы Гаргоны, богине Афине, которая на страх врагам поместила ее на своем щите. Пелопс. Царь Тантал чувствовал себя счастливым. Боги приглашали его на Олимп и сажали за свой стол. Сначала он вел себя застенчиво, но через некоторое время так осмелел, что воровал нектар и амброзию, и этим небесным лакомством угощал своих придворных. Зевс смотрел на это сквозь пальцы, потому что очень любил его. Тантал не сумел оценить дружбы повелителя богов. Он так обнаглел, что начал сомневаться, что боги действительно боги, и решил убедиться в этом. Он пригласил главных олимпийцев в свой дворец и угостил их роскошным ужином. Ищи было много и все изысканное. В конце. На золотом блюде внесли жаркое, которое Тантал особенно расхваливал. Однако никто из богов не коснулся этого мяса. Они узнали, что это было тело царевича Пелопса. Только одна Деметра которую тоска по дочери лишила присущего богам ясновидения, съела кусочек лопатки. Зев свернул нашей жизнь, а вместо съеденного кусочка лопатки ставил пластину из слоновой кости. С тех пор у всех потомков Пелопса была белая родинка на лопатке. Жестокого Тантала сбросили в Тартар и строго наказали. Его поставили в пруд, над которым росло дерево, покрытое прекрасными плодами. Тантал мучается от голода и жажды. Но только он протянет руку к яблоку, ветка словно открыла ветра, отклоняется. Хочет напиться воды, в которой он стоит, она сразу же исчезает. Пелопс отправился странствовать и остановился в Пизе, недалеко от Олимпии, где царствовал Эномай. У него была прекрасная дочь Гиппадамия, которую он обещал отдать за того, кто победит его на скачках. Но ставил одно условие, он отрубит голову побежденным. Пелопс не испугался этого, потому что ему очень пришлась по душе златоволосая царевна. Соревнования проходили на колесницах, запряженных четверками лошадей. Пелопс подкупил царского возницу Миртила, который вытащил один гвоздь из ступицы заднего колеса. Это привело к тому, что царь во время соревнований выпал из колесницы и убился. Тогда оказалось, что Пелопс достойный сын Тантала. Вместо того, чтобы поблагодарить Мартилу, он коварно сбросил его со скалы. Боги прокляли его вместе с потомками. Два сына Пелапса Атрей и Тиеста, ненавидели друг друга. Тиеста был помягче и стремился к согласию. Атрей решил воспользоваться мягкой натурой брата и при творился, будто не помнит прежних обид, и отныне хочет быть ему другом. Он послал к нему гонца, чтобы тот извинился и пригласил брата приехать к нему в гости. Тиеста не отказался. Братья съели вкусный ужин и выпили много вина. А в конце банкета, когда уже помолились богам, и Тиеста собирался вернуться домой, Атрей приказал принести корзину и подал ее брату. В ней лежали головы двух сыновей Тиеста, а жаркое, которое ему так было по вкусу, на самом деле приготовлено из тел его детей. Поговаривают, что даже солнце тогда скрылось Лишь бы не смотреть на такое отвратительное преступление Да, да, да Я снова из одного видео сделал два Потому что, как вам известно, мифов очень много у греков и, В принципе, они все, наверное, довольно интересны Ну, может, кроме некоторых Поэтому я встал перед выбором Либо сделать один ролик Либо же разбить его на две части И охватить побольше интересных мифов Я так и выбрал последнее на этом все. Ставь жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Скоро убедимся с продолжением.